всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам покажу два китайских проектов которых можно зарабатывать деньги с вложениями здесь минимальное вложение 5trx в этом китайском хайпе минимальное вложение 5 долларов сколько они проработают я не знаю я не администратор проекта если будете вкладывать сюда свои деньги вы за них отвечаете сами и думаете сами вкладывать вам сюда или нет В этом проекте я уже получил 16 выплат по 15 trx инвестиция моя здесь на 300 trx и в этом видео я сейчас получу 17 выплату и до окупаемости мне осталось еще три дня чтобы данный проект поработал и далее у меня уже будет чистая прибыль ежедневно по 15 trx капать Регистрация здесь простейшая, думаю, сами разберетесь. Ссылки я оставлю в описании на данные проекты. А кто хочет реально инвестировать в проекты гиганты, вот у меня есть под видео ссылка «Мои инвестиционные проекты». Здесь вот первые три – это вот гиганты. Вот эти вот. Мультимета, Сагидис и онлайн. Это инвестиционный фонд, это американский сайт, точнее австралийская компания. Здесь русских блогеров нету. Сагидис работает уже чуть более трех месяцев. Все стабильно платится. Подробный обзор у меня есть на канале. Мультимета работает чуть более месяца. Здесь развитие идет полным ходом. Открываются офисы. Так само в Саидисе офисы открываются. Ну, здесь нашими деньгами торгуют трейдеры на разных биржах. Мы вкладываем что деньги и трейдеры торгуют на разных биржах и мы каждый день получаем прибыль Итак, так переходим к первому китайскому проекту чтобы здесь сделать депозит и начать зарабатывать вот вкладочка депозит нажимаем депозит обновление майнера и сюда вот переводим на этот кошелек сумму от 5 trx и больше копируем адрес переводим сумму сюда Которую вы хотите инвестировать. Нажимаем Презарядка завершена. Далее деньги зачисляются на баланс и ежедневно вам нужно будет сюда заходить и нажимать вывод прибыли. Также здесь есть инвестиционные планы. Если мы перейдем это в мая, здесь есть инвестиционные планы. Сейчас я вам покажу. вот Вкладывать деньги. И здесь вы можете проверить данный проект на платежеспособность. Вот, к примеру, выбираем первый тарифный план, нажимаем на него. И здесь начальная сумма инвестиций 10 TRX, максимальная 100 на один день под 5,8%. К примеру, вот, выбираем 100 TRX и нажимаем участвовать в инвестициях. Ну, перед этим нужно пополнить счет. И чтобы участвовать вот здесь инвестициях, вам нужно будет опять вернуться на главную депозит и нажать вот пополнение премиум аккаунта, именно вот на вот этот адрес перебрасывать. И тогда вы можете инвестировать на один день. А вот это вот мы инвестируем на тот период, сколько будет работать данный проект. Давайте сейчас закажем выплату. Нажимаю вывод пользователя. Ежедневно я здесь могу выводить 15 TRX. Если вы умеете приглашать партнеров, то здесь неограниченное количество можно выводить ежедневно за счет партнерской программы. Здесь вводим пароль безопасности. Сюда нам нужно вставить кошелек. Сюда прописываем сумму 15 TRX и нажимаем подтверждать. Так, вывод успешный. Переходим к следующему проекту. На этом проекте мы зарабатываем Инвестируя в магазин и когда мы инвестируем в магазин, мы выполняем 10 заданий и за это получаем прибыль. Чтобы здесь инвестировать, нажимаем вот Research и на этот, на этот адрес кошелька нам нужно перевести минимум 5 долларов USDT TRC 20. Именно USDT, не TRX. NesfawCP, именно USDT-TRC20. Далее, когда вы переведете сюда 5TRX, заходите на главную. Вам здесь при регистрации дают 16 долларов. Когда вы переведете 5, у вас будет 21 доллар. И вы здесь сможете сразу же зарабатывать по доллару 26. У вас открывается здесь на главной странице VIP уровень 1. И ежедневно вам нужно будет заходить сюда в магазин и клацать вот, выполнять здесь задание нажимать кнопочку submit клацать по заданиям и нажимать кнопочку submit как здесь зарегистрироваться как здесь зарабатывать посмотрите более подробное видео я уже снимал про данный хайп проект в.цм и нам вот нужно класс тут на 10 заданий и мы сейчас выведем с вами Доллар 26 Инвестировал я сюда 5 долларов. Интересный такой хайп. Сколько он отработает, я не знаю. Нажимаю вот кнопочку назад. Итак, теперь нажимаем кнопочку вывести. Здесь выбираем кошелек. Здесь нам нужно прописать сумму. На балансе у меня партнерская капнули 4350 и нажать кнопочку submit и так вывод средств успешный на балансе у нас по нулям вот прихожу на главную из этого проекта получается я инвестировал 5 долларов а вывел уже 3 доллара 78 центов еще один день и я уже в этом проекте окуплюсь также, если вы хотите инвестировать сюда больше, давайте сейчас посмотрим, какие здесь есть предложения. Также здесь есть вот партнерская программа, она на 5 уровней. Вот у нас здесь есть VIP-магазины. Здесь получается, первый магазин, он стоит 21$. доллар, И мы здесь получаем ежедневно по доллару 26$. Второй магазин стоит уже 61 доллар, то есть 16 нам долларов дают, отнимаете 61 от 16 и пополняете на ту сумму. И здесь, когда вы пополните, купите магазин VIP2, вы будете зарабатывать 4,57 в день, 4 доллара 57 центов. Хотите VIP3, будете зарабатывать почти 13 долларов ежедневно. И теперь давайте сейчас я перейду на биржу Binance и покажу, что мне пришли выплаты из данных хайп-проектов. Итак, я вот в своем личном кабинете Binance, это биржа. Вот вывод средств 44, все уже на балансе, 15 TRX, это вчерашняя выплата. Данные хайп-проекты платят, все ссылки будут в описании. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.